Сегодня в выпуске. Ученые Сингапура создали стакан, который превращает воду во что угодно, а немецкие врачи спасли ребенка, заменив его кожу геномодифицированной. Всем вечного здравия! Но персонально для тех, кому не нравится такое приветствие — хай С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. В своем Евангелии апостол Иоанн рассказал о чуде, которое совершил Иисус Христос, приглашенный вместе со своими учениками и матерью на свадьбу. Пришли они на мероприятие, а выпить нечего. Тогда Иисус обратился к служителям. Несколько сосудов доверху наполнили водой и отнесли к распорядителю пира. Тот попробовал воду, и она превратилась в вино. Примерно такой же трюк повторили ученые из Университета Сингапура, ведомый Нимишем Роносинхом. Современный уровень развития пищевой и химической промышленности позволяет синтезировать практически любой вкус и запах. Но что будет, если добавить к этим достижениям высокие технологии? Из всего этого может выйти крайне любопытное изобретение. Алкоголь известен человеку с древнейших времен, и его роль в социуме оставалась практически неизменной на протяжении веков. Ученые решили современнить аспект питейной культуры и вывести его на новый уровень. Исследователи научились обманывать человеческое восприятие и превращать обычную воду в самую самые разные напитки, без изменения химического состава жидкости. Команда из Национального университета Сингапура разработала воктейл, сокращение от Virtual Cocktail — виртуальный коктейль. Аппарат представляет собой стакан, который изменяет органолептические свойства, налитые в него жидкости. Таким образом, пользователь может сам выбрать напиток даже в том случае, если в его стакане обычная вода. Но как? Край стакана оснащен специальными электродами, которые стимулируют вкус чувствительной сосочки языка, делая напиток сладким, соленым, горьким, либо же создавая нужную комбинацию вкусов. Также воктейль укомплектован трубкой, которая изменяет запах напитка, и светодиодами, придающими содержимому стакана новый цвет. Как только жидкость выливается в воктейль, человек может начать экспериментировать с ее цветом, вкусом и запахом, создавая коктейли на свой вкус. Ученые показали, как воктейль превращает обыкновенную воду в лимонад. У людей, которые решат преобразоваться обрести волшебный стакан, появится возможность пить любимый химический напиток без вреда для здоровья. Немеш Раносенге и раньше создавал цифровой лимонад, который умело обманывал восприятие человека. В данном случае технология стала на порядок сложнее. Ученые научились формировать сложные вкусовые сочетания. Гаджет управляется через специальное мобильное приложение, в котором пользователь может выбирать готовые варианты напитков или экспериментировать с сочетаниями. Приложение уже зашита информация о том, как создать из воды аналог множества напитков, в том числе алкогольных, без эффекта опьянения, например, вина. Также в приложении можно делиться интересными рецептами коктейлей с другими владельцами воктейл. Таким образом, можно сообразить хоть на троих пить одновременно вместе вино, чувствуя единение. Voktail — это не просто еще одна веха на пути создания полноценной виртуальной симуляции. С помощью этой технологии сидеть на диете станет намного проще. Пользователь может потреблять обычную воду со вкусом и запахом калорийных слов газированных напитков, не отказывая себе в удовольствии и парадоксальным образом не получая лишних калорий. Предполагается, что виртуальные напитки могут стать альтернативой, поскольку они позволяют человеку думать, что вместо обычной воды он пьет что-то сладкое и вкусное. Также ученые уверены, что вактейль станет неотъемлемой частью развивающегося рынка виртуальной реальности, которая даст возможность пользователю при минимальных затратах испытать любые ощущения. Полагаю, что популярность подобных имитационных устройств будет лишь увеличиваться, поскольку со временем они позволят перепробовать все что угодно. Имитационные устройства и в самом деле развиваются. Бокал не первый среди них. Еще Несколько лет назад в выходе с Кипра Георгис Кусурос изобрел кисфон телефон, и предложил с его помощью целоваться, опять же пользователям, удаленным друг от друга. Изобретатель нашел способ виртуально передавать физический поцелуй. Кисфон Кусуроса снабжен пухлыми полимерными губами. Внутри губ — датчики, внутри смартфона — микрокомпьютер. Вместе они анализируют особенности поцелуя одного абонента и передают его другому — на его кисфон. А тот уже в точности этот поцелуй воспроизводит, то есть чмокает принимающую сторону. Все начиналось с замены девушек рукой, потом аудио наркотики, затем вейп, теперь вот это. Вот он, вкус предательства. На самом деле есть два варианта. Либо воктейль – это гениальное изобретение, либо что-то из разряда подсветки для унитаза. Интересно, если программу глюконет, выскочат новые вкусы, например, вкус 220 вольт или нового айфоновского эмодзи. А еще интересно, не вызовет ли такая штука. Привыкание. Сначала пользуешься, все отлично, но потом вкус слабеет и ощущения уже не такие яркие. Потом ты увеличиваешь напряжение, переходишь на что-то помощнее. Кстати, если человеку профессионально стимулировать электродами язык, он не только вам про вкусы расскажет, но и значительно повысит раскрываемость на районе. Вспоминается старая картинка, на которой худой, бедно одетый работяга тащит телегу, на которой сидят жирные буржуи и транслируют ему вкусную еду и счастье. С детство запомнилось. Просто в нашем случае после того, как ты уберешь стакан от губ, во рту останется четкий привкусной мистификации. В 2015 году в ожоговое отделение детской больницы при Рурском университете в Германии поступил семилетний мальчик. Все тело которого было покрыто волдырями. Их причиной были не ожоги, а редкое генетическое заболевание под названием булезный эпидермолиз, от которого нет лекарства. Из-за этого ребенок потерял 80% наружного слоя эпидермиса, открыв путь опасным для жизни инфекции и за два года благодаря экспериментальной генной терапии практически полностью восстановил кожный покров. Редкое генетическое заболевание — булезный эпидермолис, характеризуется образованием пузырей и эрозией на коже и слизистых оболочках, ранимостью и чувствительностью к незначительной механической травме. Есть страдают 25 тысяч человек в США и 500 тысяч человек во всем мире. Причиной возникновения этого генетического заболевания является мутация в генах, кодирующих ламинин-332, ключевой компонент базальных мембран, тонкого бесклетного Слоя, отделяющего соединительную ткань от эпители. Пациенты с таким диагнозом часто умирают в раннем возрасте, а у выживших развиваются хронические повреждения кожи и слистой оболочки, что осложняет жизнь. К таким детям буквально нельзя прикасаться. Страдают также другие мягкие ткани: атрофируются ногти, зубы поражают тяжелый кариес, развиваются онкологические заболевания. Булезный эпидермолис крайне тяжело переносится, выражаясь в тяжелых продолжительных эпизодах обострений и зачастую летая, Поскольку поврежденная кожа не может защитить таких пациентов от множество инфекций, а средств, позволяющих полностью вылечить заболевание, до сих пор не существует. Единственный метод лечения, существовавший до сих пор, заключается в ежедневных болезненных перевязках. Семилетний мальчик, страдающий от генетического заболевания кожи, в 2015 году находился на грани жизни и смерти. Пациент испытывал сильные боли, страдал дистрофией, ему был постоянно необходим морфин, и врачи делали все возможное, чтобы хотя бы сохранить ему жизнь. У ребенка было поражено 80% кожи, и он бы гарантированно умер, если бы родитель не сохранил. Согласились на экспериментальное лечение. Есть три основных типа булезного эпидермолиза. В данном случае клетки мальчика содержали мутировавшие копии гена LAMP-3, который, как уже упоминалось, кодирует ламинин 332 и помогает укрепить эпидермис. Доктор Мишель де Люка, директор центра регенеративной медицины Стефана Феррари университета Модена в Италии, создал целую команду для спасения мальчика. Они взяли у нее кусочек неповрежденной кожи всего 3 квадрата сантиметра и использовали модифицированный ретровирус, чтобы доставить ДНК здоровую версию его мутировавшего гена ЛАМ-3. Из этого фрагмента белковых культур в лаборатории ученые впоследствии вырастили листы здоровой кожи площадью от 50 до 150 квадратных сантиметров, которые затем в рамках трех операций пересадили на ноги, руки, живот и спину мальчика. Ребенок провел 8 месяцев в немецкой клинике, из которых 4 находился в искусственной коме, иначе он бы просто не выдержал боли. Потом он проснулся и увидел, что теперь у него новая кожа, вспоминает доктор Люка. С момента последней операции прошел 21 месяц, но мальчика наблюдается никаких осложнений. Кожа полностью прижилась, эпидермис стабилен и не требует постоянного медикаментозного лечения. Ребенок наконец-то смог вернуться в школу и даже играет в футбол. Ученые считают, что больше не будет необходимости проводить повторные операции, чтобы вживить новые листы стволовых клеток. Судя по всему, генетическое заболевание полностью вылечено. Большинство неправильных копий гена заменено на правильную версию. Новая кожа останется человеком навсегда и будет постоянно регенерировать с уже корректным геном LAMP3. Впрочем, исследователи сообщают, что необходим более длительный мониторинг состояния кожи мальчика, чтобы быть уверенными в том, что она останется такой же здоровой с его взрослением. Но если учесть, что по всему миру около полумиллиона человек подвержены развитию различных орбулезного эпидермолиза, результат данного лечения можно назвать выдающимся достижением современной медицины, дающим надежду для многих людей. Для них возможность получить настоящую здоровую трансгенную кожу означает начало новой полноценной жизни. Авторы исследования считают, что уже в обозримом будущем такая терапия может помочь помочь тысячам пациентов с буллезным эпидермолизом по всему миру. Сейчас специалисты начали два клинических исследования, в рамках которых попытаются усовершенствовать метод и отследить возможные побочные эффекты. Круто! Можно только порадоваться за мальчика и успехи ученых. Это вам не очередное ICO и биткоин за 10 тысяч долларов. Тут человеку жизнь спасли. Именно в таких вещах и измеряется будущее. Удивительно, что в этой области медицины такой медленный прогресс. Подобные технологии могли бы создать революцию. При должном развитии операции по замене своей кожи на более качественную вызвали бы значительный интерес у миллионов людей по всему миру, ну как минимум у женщин. Правда, подозреваю, найдутся свои Соболевые савелева которые увидят в этом заговору врачей. Мол, содрали с живого ребенка 80% кожи, потом еще гены его модифицировали, затем сфотографировали и пришили ту же кожу обратно. Зачем? Ну, чтобы все подумали, что они делают хорошее дело и дали еще грантов. А ведь могли бы просто святой водой полить и иконку приложить. Какие темные люди в Европе живут. Есть серьезно, понятно, что это только первый опыт реального применения. Но уже давно пора. Сначала изменение генов для лечения болезней, а когда-нибудь станет нормой посещать больничку хотя бы раз в год, чтобы тебя там порезали на кусочки и потом пересобрали с новыми версиями органов. Так сказать, пропатчили скины и пофиксили текстурки слава науке. всем спасибо за просмотр с вами был александр смирнов правильная правда новости науки и технологий не забывайте ставить любо или просто лайк данному синематографу подписываться на канал делиться видео с друзьями и отжимать колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски также обязательно добавляйтесь друзья и вступайте в нашу группу вконтакте все ссылки в описании и хайм бояре